всем привет друзья давно я свой огород не показывала свой заросший наполовину огород где-то выдергла где-то не успела где как а сейчас у меня настало время чистить чеснок и лук в итоге я вчера пришла чистить чеснок чистила чистила думала думала как дети как чу у меня же андрей зимой на работе у меня давление поднялось 10 сейчас сам я пошла домой. Фу. Думаю, нет, так не катит в огороде сидеть и думать, это не, не дело. В итоге я вчера взяла вот такой мини-мешок. Накидала туда лук. Сейчас я вам покажу. Несла домой, почистила вот веревку, приготовила. Веревку для чего? Я буду плести лук, вы знаете. Этот лук у меня бочонком. Это уже последняя партия, я его защищу В итоге, сейчас я вам покажу Сейчас я вам покажу Вот это Мой семейный лук Смотрите, он нынче Очень хороший урожай у меня дал Он такой Большинство, вот крупный все Очень хороший почти как сивок Вот, вот так, вот раскидала Не очень нынче мой лук понравился а севок нынче мой не понравился который я покупала. смотрите вот это севок смотрите а вот это вот это мой лук и как он лучше севка он у меня во-первых хранится будет дольше а этот надо сразу съедать и самое главное чтобы хранился. вот ну, как всегда вот красненький более-менее который я люблю. А это наш красный, который мне отец в том году дал. У меня была, был этот красный лук, но он у меня пропал. И вот смотрите, он хороший тоже. И нынче лук меня порадовал. Нынче не только лук меня порадовал. но ну и чесночок. Чеснок. Сейчас я вам покажу, где он у меня. Вот я чистить начала. Сейчас у меня он в другой сарайке Покажу, как он, как он лежит, как хранится а, Прежде чем показать чеснок я Сейчас я вам покажу еще Я вам все покажу, я вам все покажу Вы же давно соскучились по моему огороду а, Собрала огурцы Здоровые И маленькие, и средние Это я обрывала сейчас перец Он у меня оборвался ну, Придется еще домой взять, Так опять. Не будешь же кидать. Ну что, в принципе, ладно, я буду такие садить. Почему? А, вот и такие мелкие, мелкие взяла. Ну, всякие разные здесь. А крупные мне тоже подойдут, потому что я делаю из нее пиццу. Она вкуснее. Смотрите, у меня в теплице что творится. Скоро стихами запою. Я сейчас обрывал вкус дела перцы очень загустенный был загустинный заг загущенный а вот он очень хороший перчик здоровенький такой вот прикольный да не было видно его там вообще густота была но в принципе он здесь вот как вы видите появился появился я уже собирала один раз перец Здесь этот у меня лежал, я его приподняла. Вот этот, короче, как так. А где у меня три перчика, которые еще вообще нету на нем перчиков? Вот на этом начинается. Там, наверное. Вот эти мне очень нравятся, вот эти сорт не помню, но мне очень нравится, потому что его всегда много. Вот этот тоже люблю. А, как его. Пифагор. Мне он нравится, потому что он дает много побегов. Много перчика. Он у меня лежал. И видите, как я его подняла. Он у меня весь беднеется теперь. Здесь тоже. Вот там не стало. Он уже наклонился. теплица. Пускай ванна стоит. Не буду мешать. А здесь подняла. А где я подняла? А там подняла? Нет, вот подняла. И у меня вот этот ствол поломался, переломался. Эти штуки я Здесь хотела поднять. Но опять же, смотрите, я его поднимаю, он хрустить начинает. Мне жалко, пускай лежит. Видите, сколько на нем перца. Видите? Обалдеть. Не буду трогать. Не буду. Астры у меня, которые вечером я здесь мыть, а потом уберу, приберу. Астры остались его, свести будут. Огурчики. Огурчики день другой все собирают. огурцы, слава богу, дают урожай. Хороший и маленький. Пишите помидоры, уж покажу, да? Какие есть. Помидоры я уже собирала несколько раз. Вот это такой сорт. Он как коричневый, но очень вкусный, очень сладкий. Он уже потрескался. Его можно собирать, убирать. Гузельки некогда. Он у меня лежит. Гузельки некогда, абсолютно. Дети приходят, потом кушают. Вот. Обрывают, бегают. Вчера приходили, тоже поели. Вот эти мелкие не едят. Ну, я их, наверное морозилку положу эти шоколадные помидорки вот их очень много я сама помидоры я вообще иногда прихожу одну штучку возьму поем вот тоже фиолетовенькие фиолетовые затем там желтые тоже мини помидоры перец он домашний но я его сюда принесла вначале начинает зеленеть потом фиолетовый стаёт Потом он встает оранжевый. Где он? Вот оранжевый. А затем встает он красным. Вот его на пик самый. Вот. Видите, шоколадный, то сколько их. ой ой ой ой А это розовые помидоры. Розовый томат. Дети уже, конечно, поели. Очень вкусные. Я сама пробовала. Сама ела. Они, как видите, не маленькие. Их очень много тоже собирала Но сейчас не до томатов я вам говорю друзья не до томатов они вот висят как яблоки наливные и висят ну пускай висят видите на одной кисти сколько много помидорок вот и здесь еще вон сходит растет короче урожай слава богу с другой стороны давайте покажу Ой, а с другой стороны тоже красота, друзья. Вы не представляете, везде красота. Надо листья обрезать. Некогда гузельки абсолютно. Это, это, это они у меня брызганные. Вот. Морганцовка, йод и молоко. Вон как висят красопеты, да? Согласитесь? Там уже все. Ой. Там уже ракета моя полетела уже, полопалась, но они. вот Эти оранжевые помидорки. Вот. Хоть убейте меня, некогда мне абсолютно с ними заниматься. Это розовые. Они сами по себе. Я только поливаю и все. У меня дети бегают. Хок порвали там с веткой. сейчас вам покажу так, помидорку выкинули светкой поломали и все и выкинули здесь короче как-то так друзья как-то так тоже хороший сорт сорта все хорошие не спрашивайте не помню потому что я просто их селенами сделаю которые мне понравились и все вот это мне очень понравились шикарные помидоры Шикарно. Не знаю, я наверное не соберусь нынче с ними работать. А может соберусь, дай бог, сил и здоровья. Видите, не пригодать, не приугадать здоровье -то. то давление, то поносит, то золотуха Вот помидорки. Вон прогулку сколько убирать. А Настрой начинаются свистеть о, тепличка моя. А, здесь вообще кошмар. Короче, кошмар, ужас. Ну да ладно. Главное растет. Я уж картошку здесь набирала. Яблоки валяются. Таскала, не едят. Картошку здесь убирала, собирала. Очень даже ничего, я вам скажу, картофанка, капусточка. Все. Хорошенькая. А еще и расти, и расти до октября. Слава Богу. Тыковка вон, как вы видите. Мне одна знакомая сказала подложить туда доски, чтобы не, не, не гнили они, тыквы. Надо будет подложить. А мне, я не могу одна, мне Андрей с Димой приедут, приподнимут и я суну туда. А как я вот эту карету, как я эту подниму, а? Вот эту шикарную каретку, как подниму. Я уже не поднять одной. Ну, кабачки там уже переспели почти. Поросенку варить. Здесь кабачочки. Икру можно сделать. Вот. Короче, люди стараются, говорю. Люди стараются, работают, делают, делают. Делают, делают. А кузелька ничего не старается. А у него растет и растет. Слава тебе, Господи. Помидорка вам. Это, которую отпали, подняла. И с другой стороны посмотрела тоже. Сейчас картошки возьму. Несколько штучек. Пожарю. Детям. Суп сварила вчера. Суп есть? Надо же ведь. Надо же а, что-то вкусненькое. Все им надо, надо, надо. Так что как-то так, друзья. А, чеснок. чеснок, Давайте чеснок покажу. Меня уже, кстати, спрашивают чеснок. Уже пишут. Потому что знают, что я уже тот продавец чеснока. Одноклассница написала. Знакомые спрашивают. Соседи. Потом незнакомые спрашивают. Видела, которые покупали у меня а чеснок у этих людей, чеснок как вырос, очень даже, я вам скажу, хороший, я говорю, опа, смотри-ка, какой у тебя хороший чеснок, ну да, говорит, хороший чеснок у тебя, говорит, вырос, вот. а мне приятно, ну чеснок, говорю, этот, вообще молодец, сколько его не сажай, он меньше не становится, всегда поддерживает свою форму, как говорится, да, свою форму поддерживает, и лук такой же, он не пропадает, это хорошо, он сортовой. Спрашивают, а какой, как сорта называются? Я говорю, эти сорта называются моей бабушки, бабулины сорта. Так, открываю, открываю. Ну вот беленький там лежит. Это я буду сажать, я сажать буду такой, я всегда такой сажаю не крупный, потому что Крупный надо кушать вообще-то. Ну, покупатели, конечно, хотят больше крупный. Вот они. Вот такой сорт. Сама головка очень крупная по себе. Я сегодня не чистила. Сегодня я с луком возилась с утра. Вот у меня еще сколько много. Ой, лягушка, смотрите что... Мама, Мия, жаба, лягушка, кто ты там? И ускакала, молодец. Так, иди отсюда, и, хохушка, Маленькая Проклятина хох моя. Так, вот чесночок беленький, хорошенький, красавочный. Я люблю все чистить, знаете, это надо просто утром прийти. Ну, полтора дня у меня на все бы ушло, может быть. Было бы здоровье только, и все. Сейчас, сейчас, покормлю. Ну вот. Это начистить и выставлять на продажу. Выставлять на продажу. Белый, мелкий я уже тоже отложила. А отдельно повесила. И красный отдельно. Ну то есть, э, на посадку я все отдельно повешу, потому что мне мешалось, а на продажу отдельно. Так что... Вот чесночок. Мой хороший чесночок. Да, у меня нынче, кстати, недавно на днях день рождения было, у меня подруга приехала. Сейчас закрываю и разговариваю с вами. С которой мы не виделись 15 лет. Представляете, друзья, 15 лет мы с ней не виделись. Она нянчилась с Димкой, когда он был маленький, как Даринка. Вот, даже меньше. Года не было ему. В итоге мы с ней созваниваемся, созваниваться начали год, наверное, как она позвонила. Мы договорились, она приехала ко мне, привезла розы, мне цветы. Приятно было, очень приятно, это а слез приятно было, что подруга меня помнит. А затем шашлыки мы здесь сделали с детьми. Ой, весело было, классно. Отдохнули я. очень хорошо. На камеру не стала снимать потому что ну бог его знает да и не до камеры было если честно мы все разговаривали разговаривали вспоминали вот отправила я и чесночок у ты говорит много отправила говорит продаж я говорю нет я говорю это от души а у андрея начальнику отправила человек хороший вот я хорошим людям всегда дам чеснок бесплатно то есть знакомым хорошо знакомым которые выручают нас по жизни бывают вот выручают дам всегда не не жалко даже андрей на мамаше давала когда года три назад у них тоже мой чеснок растет теперь если бы знала ни за что бы не дала а батя такой говорит у нас крупный, ну правильно, гузелька дала, конечно, крупный стал. А был вот такой, а я удивилась, я говорю, какой это вырос, чеснок. Такие биндолички, такие маленькие, милипизерные. Ну, короче, вот так вот, друзья, <клёх> увидели мой огород. Сейчас выкопаю картошку, ну, покажу, если надо. Покажу, покажу. И вот, ну, короче, работу на сегодня тащу. Моей работы хватит. Как-то так, знаете, друзья, не успеваю, совсем не успеваю, совсем. У меня две руки, говорю. Андрей, говорю, почему у меня не восемь рук? Была бы я осьминогом, говорю, у меня бы я бы сидела вот на месте, две руки там, две руки там и работала бы еще сзади и все восемь ножек как раз хорошо было бы. Сидела бы на месте и мои руки бы работали. Ну ничего, с Божьей помощью сделаю. Слава Богу, Господь Бог нам помогает, все растет. Слава Богу, я очень рад. Конечно, где-то заросли очень хорошие. Мне еще Викторию надо делать. Давайте я не могу. Я лучше перекрещусь и буду думать всегда хорош. хорошем. У меня, кстати, вот там. Еще смородину надо собирать. Смородина. Но она чем, чем дольше висит, она сладче стает. Она очень сладкая, вкусная встает. Дети кушают, бегают. Да у меня смородина дофига. Смотрите. Кисненькая еще. Пускай повисит. А так слайдка вот мои миниатюрные подсолнухи как они мне нравятся вот семечки Вот я их сделаю семена посажу вдоль забора везде кругом будет живая изгородь красиво будет да согласитесь Живая и будет. Так, все, друзья, наверное, я погнал домой. Ну вот, друзья, вот картошечка на данный момент. Ну, мелкая и всякая. Ну вот, на зажарку собрала. Будем кушать. У меня дети любят картошку. Сейчас теперь домой собираюсь. Всё, друзья, домой.